Привет, любители психотерапии! Знаете ли вы кого-нибудь, кто, по вашему мнению, может испытывать беспокойство, но вы не уверены? Тревога не имеет единственного внешнего облика, очевидные признаки, такие как беспокойство или прерывистое дыхание. Существуют различные типы беспокойства и разные допуски или способность скрывать это. Мы здесь, чтобы предоставить некоторую информацию, чтобы вы могли быть рядом с кем-то, кто может быть слишком смущен или напуган, чтобы прямо попросить о помощи. Вы знаете, что поверхность может скрывать многое, так что давайте немного отступим назад и посмотрите на некоторые признаки скрытого беспокойства. Номер один – раздражительность и гнев. Люди с тревогой склонны чувствовать себя раздражительными, которые затем могут перерасти в выражение гнева. Для постороннего это может выглядеть так, как будто человек капризен или раздражителен, иногда без видимой причины. Это часто исходит от встревоженного человека, скрывая постоянное множество забот с течением времени, позволяя им настояться. Где это уныние превращается в гнев, это когда беспокойство начинает интерпретироваться как угроза. Тревога делает большую работу о повышении и преувеличении уровня паники, даже о самой незначительной вещи. Вспышка гнева вполне может быть у встревоженного человека запуск защитной реакции. Номер два. Чрезмерно добросовестный. Этот вопрос сложный, и его, как правило, преуменьшают или игнорируют, поскольку это обычно приносит пользу другим. Внешний мир становится таким супердотошным. Невероятно подготовленный человек, кто приходит на прием слишком рано, заканчивает свою работу задолго до крайнего срока, и все это время она была хорошо одета, с идеальной прической. На самом деле, работа закончена так эффективно, у человека есть время, чтобы помогать другим. Разве это не здорово звучит? Подожди, не так быстро. Следите за тем, чтобы эти вещи не происходили в ненормальной степени. Конечно, легко отмахнуться от этого, как от размышления. Что же, если они могут это сделать, почему бы и нет? Но прежде чем ты счастливо сбежишь, чтобы пожинать плоды своего тяжелого труда, подумайте о том, что происходит на самом деле. Компании имеют тенденцию использовать преимущества и использовать симптомы. Наваливается еще больше работы и ожиданий. К сожалению, это довольно ужасно для человека с тревогой. Они все еще люди, и как таковые, они по-прежнему имеют те же человеческие ограничения. Все эти дополнительные услуги, которые они берут на себя, просто ускорьте их до выгорания или краха. Возможно, они перенапрягаются, чтобы скрыть страхи от неудач и нервной энергии. Возможно, они пытаются оправдать ожидания к их необоснованным ожиданиям от самих себя. Чрезмерная компенсация во всех областях, чтобы облегчить их фобию неудачи. Это не является устойчивым. Номер три – бесконечная критика. Продолжение предыдущего пункта о чрезмерной добросовестности является ли внутренняя критика тревожного человека внутренней критикой? Это громко, это постоянно и это настоящая Корен. Не только те, кто испытывает беспокойство, применять строгую критику к самим себе, но также и для окружающих их людей, заставляя этих людей отстраниться, что приводит к еще большему беспокойству. Вы можете видеть, как это чрезмерное беспокойство легко запускает эффект домино о том, чтобы сделать из мухи слона. Они видят, что многие вещи вокруг них пугающие или неправильные, точно так же, как они воспринимают вещи то, что они сами делают, неправильно. Они верят, что то, что они делают или говорят, может привести к неудаче, отвержению, ужасным вещам и так далее. Бесконечность беспокойства, что, если и тому подобные сценарии, столкните их вниз по скользкому склону гиперболического страха с чрезмерной самокритичностью в качестве единственной веревки, ведущей к безопасности. Чтобы усилить чувство безопасности или контроля, они могут начать пытаться контролировать окружающую среду, становясь сверхкритичным по отношению к друзьям и семье. Номер 4. Созависимость. Это проистекает из страха потерять, разочарования или быть отвергнутым другими людьми. Страх – это такая дестабилизирующая сила, что они постоянно думают, они будут внезапно брошены. Чтобы облегчить этот страх, они очень крепко цепляются за любимого человека. Они также могут быть слепо преданы им и проживать жизнь только через другого человека. Эта тенденция к созависимости может проявиться из-за слишком частых звонков. Постоянная регистрация без причины, кроме того, что я просто хотел знать. Они могут даже отказаться покидать свой дом без человека, которого они боятся потерять больше всего. Номер 5. Необычно переполненный или недостаточно загруженный социальный график. Это раскачивание с одного конца социальной занятости на другой к другому, в зависимости от того, является ли больший страх потери людей или другие самонаправленные фобии. Страх потерять людей, в целом, может проявляться как необычно перегруженный социальный график. Их мысли и чувства направлены и заперты в на восприятии того, что они никому ни в чем не могут отказать, потому что, если они это сделают, они будут отброшены или иным образом отклонены. Если большие непреодолимые страхи – такие вещи, как смущение на публике, быть пойманным в ловушку в определенных пространствах или другие вещи, которые увеличивают вероятность социализации, их расписание превращается в бесплодную пустошь. Имейте в виду тоже, что хотя это может звучать несколько разумно, страхи исходят из искаженного восприятия. Так неловко себя вести на публике может быть что-то, чего никто даже не заметил, но человек с тревогой такое чувство, что они опозорили себя навсегда. И номер шесть – беспокойный или беспокойный язык тела. Это то, что можно наблюдать физически в данный момент. Тревога может сделать человека более беспокойным и нервным, поскольку они уже чрезмерно заботятся о том, как они выглядят, как их видят другие и так далее. Нервная энергия должна куда-то деваться. Нервная энергия просачивается наружу в тонких суетливых действиях и жестах, например, уклончивый или избегающий зрительного контакта, треск костяшек пальцев, прикусывание губ, игра с волосами или одеждой, или даже безостановочный бред. Эта физическая реакция на беспокойство может стать привычной, например, постоянно находить что-то, чем можно занять свой ум, например, прокрутка в социальных сетях или мобильные игры. Если общение вызывает беспокойство, также могут возникнуть изолирующие привычки, например, надевать наушники на публике. Так что этот человек не может быть замкнутым или намеренно грубым, у них может быть просто беспокойство. Как мы уже видели, тревожные расстройства сложны и разнообразны. Симптомы могут быть похожими, но не идентичны между различными типами тревоги и может быть испытан в разной степени. Все, что было сказано, хотя существует нормальный диапазон беспокойства, испытанный большинством людей. Так что нет, беспокойство из-за определенного события, как тест или презентация, это не расстройство. Расстройство – это когда тревога вышел за пределы этого нормального диапазона и в настоящее время вызывает клинически значимый дистресс или нарушение во многих, часто повседневных аспектах жизни. Однако в любом случае это может быть трудно различить, и единственный, кто может дать вам четкое, точный диагноз, ставят врачи. Они также лучше всех оснащены, чтобы помочь или, по крайней мере, направить человека к соответствующей помощи. Так что обращайтесь, если вам это нужно. Вы нашли это видео полезным? Дайте нам знать в комментариях. Мы надеемся, что это видео помогло немного успокоить ваши нервы, и мы будем рады видеть вас на следующем информационном байте. А пока комментируйте, ставьте лайки и делитесь. До скорой встречи!